Сегодня мы в гостях у Судары не сумки. Помимо огромного ассортимента сумок от российских производителей, здесь имеется удивительной красоты хозяйка. Изящные сумочки, элегантные клатчи, в которых поместится все самое необходимое. Вызывающий красный для самых смелых решений. Глубокий коричневый с бордовым оттенком. Серо-голубой рюкзак, перед которым я просто не смогла устоять. Теперь он мой. Немного леопарда, как же без него. Миниатюрные рюкзачки, чехлы для очков, ключницы, холдеры, поясные сумки. Милейшие ретро сумочки к молочному платью и носочкам с кружевами. Нестандартное решение, большие размеры и совы для любителей гобелена. Оптом и в розницу. М -м, любимые необработанные края. Опт всего от трех единиц. Так что берите подружек и будьте неповторимыми.